Уже более шести лет в Казанском университете проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. Их девиз в этом году – победим диабет. Поэтому все желающие могли не только измерить давление и узнать о своей физической подготовленности, но и проверить уровень глюкозы в крови. От такой возможности не удержалась и наша съемочная группа. В вашем возрасте? Существует некоторая доля риска заболеть сахарным диабетом первого типа. Его называют сахарным диабетом молодых или зависимым сахарным диабетом. Чтобы избежать его, необходимо избегать стрессов, необходимо вирусной инфекции пролечивать э, дома, как говорится, как положено в постели. Ваш уровень глюкозы 4,4 ммоль на литр. Это нормальное значение, как раз в середине нормы. Одна из самых главных мер профилактики диабета – это, конечно же, физическая активность. Часто занятия спортом называют невидимым инсулином, ведь они способствуют понижению уровня сахара в крови и снижению веса. Не секрет, что движение – это жизнь. И в этот день в Униксе для студентов КУФУ было открыто большое многообразие двигательных активностей. По традиции парни выбрали тренажерный зал и силовую подготовку. Спорт развивает не только тело, но и дух. Спорт поддерживает здоровье в тебе. И также это хорошая досуг, я считаю. Можно познакомиться со многими людьми интересными. Мы за спортивную нацию. Ну а представительницы слабого пола не смогли пройти мимо мастер-класса по зажигательной латине. Простые и одновременно элегантные движения позволили создать в зале атмосферу настоящего знойного лета. У всех девочек горели глаза, все с удовольствием учились этому танцу было очень необычно, потому что ты узнавал что-то новое, ты учил новые движения, теперь как бы у меня есть определенные навыки и возможность нам где-то продемонстрировать. Важно отметить, что организаторы позаботились не только о физическом, но и о психологическом здоровье студентов. Стрессы на учебе, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и родителями – через все это проходит каждый студент. Эксперты КФУ провели небольшие варианты психодиагностики и показали, что обращаться к психологу совсем не страшно и даже нужно. Помогаем человеку понять себя, то есть нащупать свой внутренний ресурс, свой потенциал, в чем он может двигаться, какие у него есть сильные стороны, каким образом он может это развивать, расширять и, соответственно, преодолевать все трудности, с которыми он встречается. Конечно, один день здоровья в год не может повлиять на общее состояние человека, но он может стать шагом к новой жизни и вдохновением для новых побед. Мы каждый год стараемся привносить что-то новое различные новые элементы, в том числе и в спортивную часть. Какая-то новая культурная программа, новые номера. Студенты приходят, вливаются в коллективы и создаем праздник для всех нас. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюс.